Воспоминания старшего лейтенанта 73-й гвардейской стрелковой дивизии 49-го Стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии Ясинева Валерия Константиновича о том, как батальон СС вымещал в злонной деревне после краха операции Цитадель в июле 43-го года и расплате за это. Не помню, какое было точное число, наверное, 14 или 15 июля. Помню, что наступление немцев на нашем участке уже полностью выдохлось, и они перешли к обороне, а наше началось еще не везде и не перешло в полномасштабную фазу. По ночам стояло зарево от пожаров, нацисты жгли деревни, понимали, что скоро им придется отходить и отдавать обратно все те немногие населенные пункты, которые они смогли занять за время наступления и положили за них много людей. Так вымещали зло и ненависть». Утром в составе разведзвода я проводил зарисовку местности и координат на карте для готовившегося наступления полка. СССР появились неожиданно, мы напоролись в перелеске на их разведку. Завязалась короткая перестрелка, немцев было больше, нас закидали гранатами и меня контузило, потерял сознание. Очнулся в кунге немецкого грузовика, руки были связаны, а перед лицом кованые сапоги немецких солдат. Кроме меня уцелел еще Сашка Милюков из моего взвода. Тоже лежал в кузове на полу. Нас куда-то везли. Мы приехали в небольшую деревеньку, судя по всему, где-то рядом с населенным пунктом Шахова, где всего несколько дней назад мы вели тяжелые оборонительные бои. В этой деревне, судя по всему, не было жарких боев. Местные не ушли, в домах были люди. Немцы ругались и орали по-своему. Нас выкинули из кузова и бросили на землю. То, что произошло дальше, врезалась в память на всю жизнь. Если вы смотрели фильм Элли Маклимова «Иди и смотри» про то, как каратели жгли деревню, то скажу вам, что в жизни все гораздо страшнее. Немцы пили, орали и становились все более дикими и неадекватными. Опущу подробности всех диких вещей, которым мы стали свидетелями. Вокруг плыхали дома, кричали и плакали люди, везде стрельба. До сих пор не понимаю, почему они нас оставили в живых. Наверное, хотели позже допросить, а может быть, просто до нас еще очередь не дошло. У эсэсовцев были с собой фотоаппараты и даже небольшая ручная камера. Они все фиксировали, весь тот кошмар, который творился в селе. Фотографировались на фоне пожаров, хохотали, закидывали в окна и погребы гранаты. Отыгрывались на мирных за свое поражение, за свое бессилие. Деревня полыхала, а СС делали снимки, не зная, что через час их настигнет возмездие. По чистой случайности, как я потом узнал, наши соседи, гвардейцы, танкисты, выдвигаясь на исходные для атаки позиции, сбились с маршрута и перепутали дорогу. Свернули за большака на проселочный перелесок и увидели дым пожарища. Батальон СС разнесли в клочья, не ушел никто. Мы с Сашкой заползли под грузовик, пытаясь друг другу развязать руки. Уж больно хотелось принять участие в разгроме этих нелюдей. Остатки эсэсовского батальона пытались уйти через лес, но им не дали. Ребята-танкисты потом сказали, что настигли всех до одного. Слышал, что часть этих снимков из деревни потом была использована как вещественное доказательство в преступлениях нацизма на самом Нюрбергском процессе. С одной стороны, нам Сашка Сашкой повезло. Поистине спаслись чудом, как кино. А с другой, за пару часов увидели такое, чего нам хватило на всю жизнь. Мне после войны не раз про это кошмары снились. Благодаря нашим танкистам удалось спасти больше десятка мирных жителей того села. Не дали СССР завершить свое черное дело. Иногда плохое знание карт и ошибки на войне могут не только погубить, но и спасти жизнь. Всякое бывает на войне. Из воспоминаний Ясенева Валерия Константиновича.